и размер столешницы на 550 мм. На сайте у нас так и маркируется Pro 2 480 без продольного т-трека и Pro 2 550 без продольного т-трека. Вторая профессиональная версия – это уникальное решение для людей, которые занимаются отделочными работами и мебелью. Ну а если у вас небольшая домашняя мастерская, идет ремонт на даче или квартире, или вы любите просто что-то помастерить свободно для себя время, то вы не ошиблись, когда нажали на просмотр этого видеоролика. Итак, поехали. Начнем по порядку. Заказ к вам поступает вот в таком виде. На нашем производстве это сперва завернута воздушно пузырьковую пленку, уложена в гофрокартон и в добавок перемота на Здесь в коробочке будет лежать все, что вы закажете. К примеру, это могут быть подставки, параллельный упор. Ну, пока в сторону отложим, к этому мы обязательно еще вернемся. Чтобы стол раскрылся, необходимо повернуть два фиксатора. Один фиксатор находится на одной стороне, и другой фиксатор находится на другой стороне. Для того, чтобы открыть столик, нам необходимо поднять две столешницы вверх до уровня своей груди и сомкнуть их вместе. Это легче делать не за вырезы, которые предусмотрены для транспортировки, а за торцы столешницы. Вот таким легким движением мы с вами получаем огромную полезную площадь для работы. Длина в разложенном состоянии составляет 1,40 м. Ширина столешницы без изменений 550 мм, но, как говорил, есть еще версия на 480 И по высоте стол составляет 865 мм, как и все столы нашего производства. На этом столе можно пилить и фрезеровать. Столешница изготовлена из влагостойкой ламинированной фанеры фирмы «Свеза» толщиной 18 мм, что положительно сказывается на скольжении заготовки. Благодаря сбалансированному каркасу из алюминиевого профиля 40 на 20 толщиной стенки 2 мм и стальным пластинам усиления, которые расположены на перекрестии ног с нашим логотипом, мы получаем колоссальную устойчивость стола. В столешницу устроено 4 алюминиевых направляющих, они называются Т-треками с пазом 8,6 мм и пазом 19,3 мм. Паз 8,6 мм предназначен для крепежа заготовок специальными струбцинами или крепежа вспомогательного оборудования. ПАЗ 19,3 мм предназначен для установки каретки или же специальных линеек, которые служат для быстрого позиционирования параллельного упора для фрезерных и циркулярных работ. Все Т-треки абсолютно вклеены на эпоксидную смолу и вдобавок еще прикручены винтами М4. На одной из половинок столешниц расположен вкладыш фигурной формы и служит он нам для закрепления погружной или циркулярной пилы. На второй половинке столешницы присутствует вкладыш для фрезера. Самым главным критерием при монтаже пилы необходимо учесть, что длина вашей подошвы не должна превышать 31 см. Фрезер сюда подойдет абсолютно любой. С помощью вкладыши установка и замена инструмента осуществляется за считанные секунды. А благодаря его фигурной форме можно обрабатывать деталь как вдоль стола, так и поперек. Давайте представим, что в этом месте у вас стоит торцевая пила. И вам бы не хотелось ее каждый раз снимать для того, чтобы распустить добор, наличники или какой-нибудь листовой материал. Что для этого необходимо сделать? Надо убрать первым делом упор в сторону. И открутить 4 винта. И просто перевернуть вкладыш. А сама универсальность этого стола заключается в том, что на нем можно сразу делать несколько операций. Давайте я вам это продемонстрирую. Абсолютно ко всем столам нашего производства вы можете заказать комплект расширителей, которые устанавливаются на краях столешницы, и тем самым вы можете расширить свою рабочую зону для сбора дверных коробок или рамок. Подставочки под торцовку, которые служат импровизированной третьей рукой при обработке длинных заготовок. Устанавливаются они в и 8,6 мм. Подрезаются по нужной высоте станины вашего инструмента. Абсолютно в каждом столе предусмотрено крепление к этим подставкам. Оно находится под столешницей, и вне зависимости, заказываете вы подставки или нет, это крепление устанавливается, и дополнительная плата за это не берется. Все различные направляющие и упоры с полным списком дополнений, которые можно приобрести отдельно, вы можете ознакомиться у нас на сайте. Эти дополнения гарантированно будут обеспечивать вам комфорт при работе. Дополнительные опоры для расширителей абсолютно здесь не нужны. Они на 100% справляются со своими задачами. Если вы планируете установить сюда опору, то учтите, что когда вы будете ходить, вы постоянно будете через него спотыкаться. А если здесь у вас будет лежать заготовка, подготовленная для сборки, и когда вы споткнетесь через запору, она у вас может упасть, что приведет к неприятной ситуации. А в связи с тем, что это не стационарная версия стола, ее можно сложить и убрать в сторону. Особенно интересно это будет людям, которые работают в небольших домашних мастерских с маленькой площадью. Для того, чтобы сложить столик, необходимо поднять две столешницы вверх и раздвинуть их в стороны. А если вы работаете на выездных объектах и занимаетесь мебелью, либо монтажом межковнатных дверей, то я бы вам посоветовал обратить внимание на колесную базу. Предназначена она для транспортировки ящиков с инструментами и изготовлена из алюминиевого уголка 50 на 50. Толщина стенки 5 мм. Сзади у нее находятся два пневматических колеса и спереди находятся два маленьких полиуретановых колеса с пластиковым стопором. Задние колеса очень хорошо крутятся и их не закусывает. Устанавливается столик очень быстро, для этого надо его перевернуть и установить в колесную базу. После чего необходимо закрутить два винта. Вот так это все легко монтируется и поверьте, это очень удобно в сравнении с тем, что вам не надо больше переносить ящики с инструментами вручную, с помощью колесной базы вы их будете перекатывать. Итак, давайте подведем итоги, что вы получаете при покупке второй профессиональной версии. Это мобильность, компактность, универсальность с возможностью обрабатывать заготовку сразу двумя инструментами. Это циркулярная пила и фрезер. Мы используем только качественный материал, надежный и проверенный производитель годами. Это подтверждают наши клиенты. Контроль качества на всех этапах изготовления. Работаем по всей территории Российской Федерации и странами ближнего зарубежья, как с физическими, так и с юридическими лицами. Отправляем транспортными компаниями Кит, ПЭК, деловые линии, энергия. Прошу обратить ваше внимание, что почта России и транспортная компания SDEC такие грузы не принимают в транспортировке. Если вам необходима профессиональная консультация по нашему продукту, то номер моего личного телефона вы сейчас видите на экране.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 И нажимаете на кнопочку «Купить выбранный комплект». Далее переходим в корзину, вводим имя, фамилию, телефон, электронную почту, если у вас имеется, и нажимаем на «Подтвердить заказ». Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения либо корректировки заказа по указанному вами номеру телефона или электронной почте. Желаю всем приятных покупок. С вами был Михаил Исаев.